Я Лора Ингрэм, и это ракурс Ингрема из Вашингтона сегодня вечером. Искусственный интеллект стремится исказить реальность, и не только в кино, а биотехнологическая фирма пытается воскресить некоторых давно вымерших существ. Реймонд Ароя будет здесь, чтобы рассказать нам, что может быть для нас дальше, видимое и невидимое. Реймонд Ароя. Хорошо, Реймонд, теперь эти штуки с искусственным интеллектом полностью преображают наш мир. Они даже стирают возраст. По-моему, звучит неплохо. По крайней мере, на экране лора. Вы помните, несколько лет назад мы говорили о фильме «Скорсеза ирландец», где 75-летнего Роберта Денира сделали похожим на 30-летнего? Хотя его окоченевшее тело не совсем запомнилось. Сейчас компания под названием «Метафисик» собирается снять Тома Хэнкса и Робина Райта для нового фильма Роберта Земекиса. Что отличает эту технологию, так это то, что удаление старения будет происходить в режиме реального времени, как фильтр, или одна из тех глубоких подделок Тома Круза. На самом деле, компания, ответственная за эти глубокие подделки, это та же самая компания, которая совершенствует эту новую технологию. Это что-то вроде высокотехнологичных похитителей тел. Мне, во всяком случае, так кажется. Я думаю, если мы беспокоимся, что настоящих кинозвезд больше нет, вы можете просто воскреснуть, чтобы старые парни продолжали жить вечно пока они еще дышат. Это своего рода источник молодости, и хорошая новость в том, что нам с вами никогда не придется уходить на пенсию, Лора. Мы просто будем продолжать и продолжать. Плохая новость в том, что мы, возможно, не будем здесь, чтобы увидеть это, и будем говорить то, с чем не согласились бы. Так что мне не нравится эта сторона дела. Технологии также проникают в бизнес воскрешения. Далласская фирма с BioScience собрала более 200 миллионов долларов, чтобы вернуть некоторые вымершие виды. Это часть их корпоративного выступления. Послушайте это. Как вам удается выполнить кажущуюся невыполнимой задачу воссоздания жизни, находящейся так далеко за пределами нашей досягаемости? Вы идете по-крупному. Мы верим в наш долг использовать достижения в области науки о жизни, на которых мы построили нашу миссию, и использовать их для того, чтобы обратить вспять то, что человечество сделало с дронтом. Наши усилия не разрознены, и наше видение не ограничивается дронтом. Дронтом. Дронтом. Я читала об этом. Они собрали 150 миллионов долларов, чтобы генетически сконструировать птицу дронт, которая действительно вымерла в конце 1600-х годов. Что? Колосс, они также пытаются воссоздать шерстистого мамонта Лаура, а затем планируют выпустить этих существ обратно в дикую природу. И мы начинаем с последних новостей об истории, которую это шоу принесло вам с самого начала. Ровно год назад городской совет Гранд Форкса, Северная Дакота, дал первоначальное одобрение китайской компании по имени Фу Фенг на строительство завода по производству влажной кукурузы. Всего в нескольких милях от базы ВВС США. Мы выражали серьезную озабоченность в течение всего прошлого года и разумеется, разговаривали с местными жителями. Когда вы обращаетесь в городской совет БЕД, а я знаю, что у людей есть вопросы, что они говорят? Какова их реакция? Они говорят, что это не касается национальной безопасности. Они сказали нам, что должным образом проверили корпорацию Фуфанг и не видят в этом никаких проблем, что просто-напросто неправда. Всего два месяца назад мы снова забили тревогу после того, как Комитет по иностранным инвестициям заявил, что у него нет юрисдикции блокировать строительство этого завода. Позвольте мне сказать это очень прямо. Комитет, который Конгресс уполномочил и наделил полномочиями защищать национальную безопасность Америки, позволяет китайскому бизнесу, связанному с Пекином, то есть КПК, действовать всего в нескольких милях от американского военного объекта. Где генерал Остин? Как насчет Мили? Сегодня вечером, после нескольких месяцев давления, Ассоушейтед Пресс сообщает всего несколько часов назад, что военно-воздушные силы США сообщили лидерам Северной Дакоты, что планы Фуфанга действительно представляют значительную угрозу национальной безопасности. Это побудило городских чиновников заявить, что они предпримут меры, чтобы остановить проект раз и навсегда. Мы собираемся продолжать следить за этой историей и освещать другие законные опасения по поводу продажи Америки КПК. Но теперь разоблачаем самих себя. Это в центре внимания сегодняшнего ракурса. Левые выполняют своего рода больную и вызывающую отвращение к себе миссию поиска и уничтожения. Они фанатичные пехотинцы. Они усердно работают, подрывая институты и идеалы, которые когда-то считались необходимыми для здоровой, сильной Америки. От университетских городков до залов заседаний корпораций, от редакции до нуклеарной семьи. Левые выбирают ключевые цели для влияния и проникновения. Поскольку они ненавидят традиции и нормальность, они знают, что им нужно сгладить то, что было раньше, и переделать это по своему собственному извращенному образу и подобию. Экзистенциальный риск заражения ковидом. Расовое неравенство, свидетелями которого мы стали, приведет к ускорению отношения к этим проблемам. Наши законы должны отойти от идеи, что существует одна идеальная форма семьи – полиаморные партнеры, которые могут состоять в преданных отношениях из трех или четырех человек. Выбирая меньше работать, страны предпочитают не расширять производство до максимума, тем самым избегая дополнительных выбросов. Мы находимся в пяти днях пути от коренного преобразования Соединенных Штатов Америки. Еще бы, после того, как левые помогли избрать Обаму в 2008 году, некогда великая и уважаемая демократическая партия попалась на крючок. Повестка Дня Левых стала повесткой Дня Демократов. От изменения климата Дейл, от трансгендеризма до жетонов на улицах. И перенесемся в сегодняшний день. Как все это работает? Являются ли выпускники колледжа лучшими писателями, лучшими мыслителями, чем они были, скажем, 40 лет назад? Чувствуют ли они себя свободно высказывать свое мнение? Некоторые так и делают. Я беспокоюсь, что это может повлиять на финансирование левой организации. Блестяще. Окончательный итог требует учета не только затрат на материалы и строительство, но и гонораров архитектора и затрат на обслуживание земли. Вы упустили кучу вещей. О, правда? Например, что... Во-первых, вам придется подмазать местных политиков к внезапным проблемам с зонированием, которые всегда возникают. Если вы планируете использовать какой-либо цемент в этом здании, я уверен, что команды хотели бы немного побеседовать с вами, а это вам дорого обойдется. Этого будет вполне достаточно, мистер Мелон. Если бы только сегодняшние радикалы были такими же умными, как родни. В наших лучших высших учебных заведениях, Цицеронии и Аристотеля, их нет. А также Ибрам Кенди и Никола Ханна Джонс, они есть. Настолько, что Суни только что объявила, что делает курс по расовому равенству обязательным для получения диплома. Поскольку левые знают, что объективные заслуги вредят их собственному тупому уму, они работают. Они работают сверхурочно, чтобы уничтожить стандартизированные тесты. Конечно, стандартизированные тесты изобилуют культурными и расовыми предубеждениями. Это плохая мера. Это несправедливая мера, и СЭТ и ЭК должны быть устранены. Почему мы вообще используем стандартизированные тесты? Ведь целью этих тестов никогда не было образования. Это всегда было исключение. И даже когда мы давно миновали ковид, многие колледжи выполнили это требование. Но становится все хуже. Теперь левые хотят нормализовать мошенничество. И в статье студентка Принстона по имени Эмили Сантос недавно призвала к демонтажу системы Кодекса чести, утверждая, что это препятствие для социальной мобильности и более справедливого общества. Так вот, она сравнила правила Принстона против академической нечестности с нашей системой уголовного правосудия, которую, конечно же, профессора по всей Америке, в том числе и в Принстоне, заклеймили как расистскую. Существует много причин расового неравенства в нашей системе уголовного правосудия, начиная с ареста и заканчивая вынесением приговоров сотрудниками полиции. Существует также множество расово-нейтральных факторов, которые, в частности, принимают во внимание прокуроры, которые могут привести к расовым последствиям. Как вы думаете, кто-нибудь из этих людей сделает паузу, чтобы подумать, к чему в конечном счете приведет эта атака на достоинство и стандарты? Когда это затрагивает даже нашу систему здравоохранения, последствия могут быть смертельно опасными. И я имею в виду буквально. Оказывается, что медицинские школы навязывают обширную программу обеспечения разнообразия и равноправия, которая изолирует определенные группы от ответственности. Начиная с процесса приема и заканчивая программами резидентуры, стандарты были скомпрометированы, а результаты несправедливы и откровенно опасны. Давайте подумаем об этом с другой стороны. Вы хотите, чтобы ваш кардиолог был объективно хорошо подготовлен? Или вы предпочитаете кого-то, кто окончил медицинскую школу по заниженным стандартам, потому что они ставят галочку? В Ельском университете стало так плохо, что чем больше вы ошибаетесь в ключевых медицинских вопросах, тем больше у вас шансов занять достойную позицию. Познакомьтесь с новым деканом Ельской школы общественного здравоохранения. Она поставила галочку в трех графах. Она женщина, она либерал, и она безостенчиво повторяла глупости Биг Фарма. Есть достаточно доказательств того, что универсальная маскировка снижает уровень заражения где-то на 60-90%. Мы знаем, что стойкость этих антител к естественной инфекции невелика. Как только мы сможем получить вакцины на руки маленьким детям, мы увидим, что число госпитализаций для детей в возрасте от 0 до четырех лет снизится. От нуля до четырех лет. Естественный иммунитет не работает. Неправильно, неправильно, неправильно. Эта женщина либо полная дура, либо разыгрывает одну из них ради повышения по службе и статуса. Но опять же, слева нет ничего священного. Им все равно, если ваше образование поставлено под угрозу. Ваш ребенок не умеет читать и писать. И им, черт возьми, все равно, если ваше здоровье поставлено под угрозу, пока это означает для них больше энергии. Так что неудивительно, что общественность так сильно потеряла веру в индустрию здравоохранения. Клятва Гиппократа была заменена гиперполитичной. Конечно, левые не смогли бы сделать ничего из этого без помощи средств массовой информации, чей собственный авторитет опять же полностью подорван. На этой неделе бывшая шишка из Вашингтон пост Дауни наконец признал то, о чем мы говорили, целую вечность. Все чаще репортеры, редакторы и медиакритики утверждают, что концепция журналистской объективности, как он пишет, является искажением реальности. Они указывают на то, что стандарт десятилетиями диктовался редакторами-мужчинами в преимущественно белых отделах новостей. Конечно, так же, как СЭЦ, ЭКЦ, МАЦ, Кодекс и Чести, все они расистские. Так же, как и слово "объективный" в отделах новостей. Продолжает он, репортеры и редакторы считают, что стремление к объективности может привести к ложному балансу или ввести в заблуждение обе стороны. Изм и освещение истории о расе, обращение с женщинами, правах ЛКПТК, неравенстве доходов и изменении климата. Главное здесь то, что они уже пришли к выводу, что нет места для дискуссий ни по одному из тех вопросов, которые я только что упомянула. Потому что это поставило бы под угрозу ортодоксальность современных левых. Ноль дебатов, ноль несогласия. Так вы видите здесь закономерность? Это точно так же, как во время ковид. И точно так же, как в классах колледжа. Эмоции и идентичность, они факты, являются правилом дня. Репортеры сами создают истории. Питер Дженнингс когда-нибудь делал это? Я этого не помню. Давайте посмотрим правде в глаза. В то время это могло показаться резким, но Трамп был прав, когда назвал его фейковыми новостями. Все атаки фейковых новостей, идея о том, что в таких местах, как Нью-Йорк Таймс или Вашингтон пост, назревает какой-то заговор. То, что я обнаружила, было необычайной осторожностью. Это очень, очень тревожно и очень опасно. Те новости, которые президент Трамп называет фальшивыми новостями, мы на самом деле понимаем правильно. Как поживаете, Макс? Разве СМИ не ошиблись в расследовании Мюллера? Разве Трамп не должен был уже быть в тюрьме? Разве русские не должны были уже потерпеть поражение в Украине? И разве все во Флориде и Джорджии не должны были умереть от ковида? Помните, они говорили, что инфляция носит временный характер? В ответ на песни сирен крайне левых, даже основные либеральные организации отказываются от любых притязаний на истину или объективность в надежде, что они смогут удержаться у власти. Но, конечно, чем очевиднее становится их предубеждение, тем меньше американцы им доверяют, и тем больше власти будет уходить от них в сторону растущего популистского движения, которое ценит точность высшей идеологии. Вот в чем дело. Сейчас ко мне присоединяется Миранда Дивайн, обозреватель газеты «Нью-Йорк-Пост», автор статьи Fox News, автор книги «Ноутбук из Миранда, ваш ответ на решение СМИ по сути развести руками и сказать – мы никогда не претендуем на объективность. Это не наша цель здесь. Это абсурд. Это правда, что они не были объективны уже довольно долгое время. Как только на сцене появился Дональд Трамп, они отказались от этого. Но раньше журналистика заключалась в том, чтобы следовать за историей, куда бы она ни вела. И что они сделали, так это использовали инструменты журналистики, которые должны были докопаться до истины, и превратили их в оружие для подавления инакомыслия. У них есть предопределенное повествование, и теперь они не следуют за историей. Они просто формируют факты, чтобы наполнить это повествование. И это так разрушительно. Это так. Четвертое сословие всегда имело особые привилегии, особый доступ к людям, стоящим у власти. А мы должны были быть одной из проверок мощности. Но теперь произошло то, что различные из этих очень влиятельных медиа организаций, эти корпоративные, крупные корпоративные медиа организации, такие как «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон» пост Джеффа Безоса, например, CNN, CBS, они просто стали частью структуры власти. Они там полностью извращаются, что такое журналистика. Ну что же, это не так. На самом деле они занимаются журналистикой. Разве это не объясняет их подход к расследованию Мюллера, к ноутбуку и ада? Этому была посвящена вся ваша книга. Они не могли позволить себе поверить, что включение России было неправдой, или история Хантера Байдена была реальной, потому что в этом случае палец указывал бы на них в ответ. А они не могут этого сделать. Разве не это здесь происходит? Это так, Лора и Columbia Journalism Review, которая, безусловно, не является консервативной газетой. На этой неделе очень хорошая и очень подробная длинная статья из четырех частей, в которой подробно описывались детали и, в частности, критиковалась Нью-Йорк Таймс за то, что она запустила мистификацию в России. Цитировала Боба Вудворда, который сказал, что он пытался сказать людям, что это не так. Это правда. Все эти средства массовой информации просто продолжали это делать, потому что это была слишком хорошая история, чтобы от нее отказываться. Она так прекрасно вписывалась в их повествование, что по сути Дональд Трамп был экзистенциальной угрозой, и от него нужно было избавиться всеми правдами и неправдами. И это то, что они делали в течение всех его четырех лет, в основном в сговоре с разведывательным сообществом, нанесли ущерб его администрации. И теперь мы остались с общественностью, которая просто больше не верит средствам массовой информации. Так что я действительно не вижу, как мы можем выйти из этого. А теперь, Миранда, сегодня вечером у нас есть последние новости. Вашингтон пост сообщает, что адвокаты Хантера Байдена направили в среду серию яростных писем государственным и федеральным прокурорам с призывом провести уголовное расследование в отношении тех, кто получил доступ к его личным данным и распространил их. Я предполагаю, что это означает парня, который починил ноутбук. И почему он преследует людей, которые распространили историю с ноутбуком, если все это была российская дезинформация? В этом все дело. Это такой собственный гол. По сути, Хантер Байден через своих адвокатов признал, что да, ноутбук принадлежит ему. Это не российская дезинформация, как сказали нам эти 51 нечестный сотрудник разведки. Это его ноутбук, о котором мы рассказываем людям уже более двух лет. И, наконец-то, они признали это с помощью такой нелепой попытки перейти в наступление. Я думаю, что Джон Пол МакАйзек, с которым я разговаривала сегодня днем для нашего завтрашнего репортажа, выразился лучше всего. Он сказал, что когда вы находитесь над целью, зенитный огонь становится еще тяжелее. И поэтому я думаю, что в лагере Байдена царит паника. И, Миранда, мы действительно ценим это. Большое спасибо. А теперь перейдем к драматической и ужасной истории из Южной Каролины, в суду над Алексом Мердоу за двойное убийство. Некогда известный адвокат обвиняется в убийстве своей жены и младшего сына в июне 2021 года. У старшего Мердоу было грязное прошлое. Ему были предъявлены десятки других обвинений, включая отмывание денег и предполагаемую кражу около 8 долларов 5. Миллион долларов от клиентов его юридической фирмы. Прокуроры утверждали, что эти убийства были связаны с этими финансовыми преступлениями но им было трудно установить мотив помимо его просто бессердечной реакции на их смерть когда полиция действительно прибыла вы увидите его фотокамеру на месте происшествия когда прибудут правоохранительные органы следите за выражением его лица слушайте что он говорит слушайте чего он не говорит используйте этот здравый смысл вам это кажется правильным просто что-то немного не так со своей стороны защита, возглавляемая знаменитым «Пауэр» игроком из «Южной Каролины» Диком Харпутляном, утверждает о многочисленных пробелах в деле обвинения, в том числе о том, насколько, по-видимому, близок Мердоу был спокойным, а также о том факте, что на нем не было крови, когда прибыла полиция. Вы видели что-то похожее на кровь на руках Алекса Мердоу? Я этого не делала. На руках? На рубашке? Никаких. На его шортах? Нет. На его ботинках? Я этого не делал. Как бы вы описали его руки? Они были чистыми. Чистыми. Как бы вы описали его руки? Они были чистыми. Как бы вы описали его футболку? Чисто. Как бы вы описали его шорты? Чисто. Как бы вы описали его обувь? Они были чистыми. И последний поворот в этом деле связан с уликой по мобильному телефону, которая, по мнению обеих сторон, помогает их делу. За этими подробностями мы обращаемся к корреспонденту Fox News Джонатану Сари, который присутствовал на процессе с момента его начала. Джонатан! Прокуроры утверждают, что улики с мобильного телефона указывают на то, что Алек Мерда был на месте преступления. Обвиняемый открыто плакал, когда суд смотрел видео с айфон его сына Пола, на котором был показан семейный питомник за несколько минут до того, как он и его мать Мэгги были смертельно ранены. У него ожог во рту. Прокуроры попросили друга семьи идентифицировать три голоса, которые вы слышите на видео. Вы узнаете голос Пола? Да, сэр. Вы узнаете голос Мэгги? Да, сэр. Вы узнаете голос Алекса? Да, сэр. На сто процентов? Да, сэр. Не могли бы вы указать на Олега Мердока, человека, чей голос вы узнаете на этом видео в этом зале суда, пожалуйста? Сенатор, я не согласился с этим. Пожалуйста, позвольте записи отразить, что он опознал обвиняемого. Следователи считают, что Мэгги и Пол умерли в 50 часов вечера, когда перестали отвечать на телефонные звонки и сообщения. Но телефон Мэгги продолжал фиксировать движение, предполагая, что другой человек отнес устройство в полумиле от дома семьи, где следователи обнаружили его на следующий день. Однако ходатайство, записанное на телефон Мэгги, произошло в другое время, чем ходатайство, записанное на телефон ответчика. Лора. Джонатан, большое вам спасибо. И помните, не забывайте устанавливать свой видеорегистратор каждый вечер на ноль часов вечера, чтобы вы никогда не скучали по нам. Вы хотите это сделать, иначе вы можете да ладно вам, в конечном итоге вы пропустите историю о том, что будет дальше. Вооруженные своим новым большинством, республиканцы Палаты представителей прицелились в то, о чем Зейнгл предупреждал почти три года назад. Председатель комитета по надзору Джеймс Камер здесь по этому поводу. Плюс, почему Министерство юстиции допускает личного адвоката Байдена. Я сделала чертовски много вещей, которые в тот момент казались действительно приятными, но потом, спустя годы, начались растраты, мошенничество и злоупотребления. И мы видим, как некоторые из этих вещей прокрадываются и во время этого кризиса с ковидом. Я сказала это 3 апреля 2020 года, и даже сейчас, три года спустя, все еще появляются новости о безудержном мошенничестве и злоупотреблениях. Хищениях из этих сколько, 5 триллионов долларов в фондах помощи от ковид, которые были выплачены. Это всего лишь капля в море. В качестве примера 5,4 миллиарда долларов помощи от COVID, возможно, были направлены фирмам, использующим только подозрительные номера социального страхования. Женщина из Нью-Йорка была приговорена к 45 месяцам тюремного заключения за мошенничество с помощью COVID на сумму 9,2 миллиона долларов. А владелец компании дирижабля только что получил 5,5 лет за кражу 8 миллионов долларов помощи от COVID. Сейчас ко мне присоединяется тот человек, который руководил сегодняшними слушаниями председатель комитета палаты представителей по Джеймс Камер. Конгрессмен, повторяю, более 5 триллионов долларов помощи от ковид было выделено людям, которые действительно в этом нуждались. Как вы думаете, насколько велика будет сумма этого мошенничества в конечном итоге? Она превысит 20%. Таким образом, речь идет о более чем триллионе долларов. Она может быть и больше. Эти расходы на пандемию войдут в историю как крупнейшая кража американских налоговых долларов за всю историю. Это позор. Очень мало людей на самом деле пытаются измерить масштабы мошенничества. Мы начинаем сегодня в новом республиканском большинстве первое слушание Комитета по надзору Палаты представителей, посвященное расточительству, мошенничеству и злоупотреблением. Но подумайте вот о чем Лора. За последние два года у демократов не было ни одного слушания в Комитете по надзору, который, как предполагается, отвечает за растраты мошенничества и злоупотребления в связи с пандемическим мошенничеством. Ни одного слушания. И я знаю, что федералы сейчас говорят, хорошо, республиканцы, вы должны разобраться в этом. Но когда я читала этот отчет в Вашингтон-Пост, это именно то, что я подумала. Чем вы занимались последние два года? Говорят, что 36 миллиардов долларов, потраченных на программы малого бизнеса, ушли. 60 миллиардов на потенциальное мошенничество при подаче заявлений на страхование по безработице. Это только начало того, что мы наблюдаем. Но я должна вам сказать, Джеймс Клайберн из Мсенпк. У него было несколько мыслей по поводу всех ваших расследований. Я не думаю, что в них очень-очень много необходимости. Они действительно пустая трата времени. Мы видели это снова и снова, когда они были у власти раньше, и я думаю, что так будет и на этот раз. Но тогда будет потрачено много денег и потрачено впустую, а также много времени, которое мы могли бы посвятить улучшению жизни людей. О, правда, был ли он обеспокоен расследованием Мюллера, всеми нелепыми слушаниями по импичменту и всем остальным, что было сделано, чтобы преследовать президента Трампа? Я так не думаю. Он символ вашингтонских демократов. Им все равно, сколько денег они тратят впустую. Все, о чем они заботятся, это потратить больше денег. И он руководил в течение последних четырех лет во время всех этих растрат мошенничества и злоупотреблений в отношении расходов на пандемию. И никогда не удосуживался по-настоящему погрузиться в ситуацию, чтобы попытаться остановить ее, попытаться вернуть часть финансирования. Эти отчеты публикуются уже несколько месяцев, месяцев и месяцев, но они отказываются что-либо с этим делать. Мы хотим попытаться выяснить, есть ли способ вернуть хоть какие-то из этих денег, привлечь людей к ответственности и попытаться принять меры предосторожности, чтобы этого не произошло в будущем. Худшее, что я узнал сегодня, это то, что администрация малого бизнеса управляла кредитным фондом ГЧП. У налогового управления США есть список неуплаченных. По какой-то причине Банни использовал этот список «не платить», который не потребовал бы ничего, чтобы включить его в свое программное обеспечение. Таким образом, почти каждый американец в списке «не плати» и вы попадаете в этот список за неуплату налогов, за неуплату алиментов, за то, что были осуждены за мошенничество. Почти каждый в этом списке получил большие кредиты по ГЧП. Я все выложила. Конгрессмен Камер, спасибо вам за то, что вы делаете. Мы собираемся освещать это и продолжать освещать. А теперь забудьте о привилегиях белых. А как насчет либеральных привилегий? Когда ФБР прав проводят у республиканца, это просачивается в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, а затем мы получаем впечатляющие фотографии всех документов, разбросанных по полу. Но когда это случается с демократом, мы узнаем об этом только через несколько месяцев. И они позволяют своему частному адвокату диктовать сроки не только обысков, но и разглашения информации. Так что учитывайте временные рамки. Первая партия секретных документов Байдена была найдена 2 ноября перед выборами. Обыск ФБР проводился в середине ноября, но общественность узнала об этом только в январе. И сегодня утром мы узнали о последнем обыске в собственности Байдена, на этот раз в его доме на пляже в Делавере. Никого не удивляя, личный адвокат Байдена объявил сегодня утром, когда это началось, в неожиданном заявлении, а затем объявил, когда это закончилось, заявив, что здесь нечего смотреть, не Каких секретных материалов? Я думаю, это помогает иметь фору в три месяца. Но, несмотря на все это, канцелярия юрисконсульта Белого дома по-прежнему заявляет о полной прозрачности. Она не раскрыла, что ФБР также обыскала бывший личный кабинет президента здесь, в Вашингтоне. Имеет ли американский народ право знать об этом? Да, я думаю, что мы были довольно прозрачны с самого начала, предоставляя информацию по мере того, как это происходит на протяжении всего этого процесса. Вы знаете, мы опубликовали, вероятно, тысячи слов заявлений личного адвоката президента и офиса адвоката Белого дома о процессе, который был предпринят здесь. Какая сосиска? Мы были очень прозрачны. Бесчисленное количество часов, тысячи часов. Я думаю, это именно та прозрачность, о которой они говорят. Каково в настоящее время количество документов с секретными пометками, которые были найдены в резиденциях и офисах президента? Я бы направила вас в офис юрисконсульта Белого дома. Ян просто клиент, чтобы прокомментировать это. Ответьте. Тысячи страниц. Присоединяясь к нам сейчас, адвокат Дэвид Шон представлял интересы бывшего президента Трампа во время его второго импичмента. Дэвид, он просто говорит тысячи страниц. Но насколько необычно, что федералы позволяют адвокатам Байдена в основном руководить всем шоу здесь? Руководить всем этим шоу очень необычно. Я думаю, что между юристами и Министерством юстиции должны быть отношения сотрудничества, как само собой разумеющееся. Но что самое поразительное, так это то, что вы сказали. Контраст с тем, как это было воспринято в ситуации с трампом в мара лага прямо противоположной. Каждое событие просочилось в СМИ был этот грандиозный налет на собственность, а также контраст во времени. Здесь мы знаем, что секретные документы были найдены 2 ноября. Не кажется случайным, что это скрывалось до окончания промежуточных выборов, а затем довольно долгое время после этого. Это чрезвычайно контрастирует с тем, что произошло в ситуации с Трампом. А в ситуации с Трампом адвокаты были вызваны для этого и так далее, когда они пытались сотрудничать с Министерством Юстиции. Я не думаю, что это случайное совпадение. Честно говоря, у нас есть министерства юстиции, второе место, в котором занимает Лиза Монако, помощница Эндрю Вайсмана, которая все еще пишет статьи о расследовании Мюллера и так далее. Эндрю Вайсман – самый этически несостоятельный прокурор, с которым я когда-либо имел дело. Там наверху целая команда. Я не думаю, что это совпадение, что шоу ведет Лиза Монако. Узнав сегодня, что они обыскали пляжный домик, обычные люди не следят за этим так пристально. Они, вероятно, думают, вау, они действительно тщательно обыскивают домик. Это здорово. Так что Байден ведет себя очень открыто и очень прозрачно. Но вы должны как бы следовать тому графику, который мы только что наметили со 2 ноября по 1 февраля. Это все еще продолжается. Но похоже, что это хореографическое шоу. В этом вся моя суть. Казалось, что оно было поставлено так, чтобы вызвать у публики такой отклик. Овау, спасибо вам за сотрудничество и такую прозрачность. Трампу никогда бы не сошло с рук ничего подобного. Нет, в последнем пункте вы, конечно, абсолютно правы. И проблема также в том, что в промежутках мы слышали заверения за заверениями в том, что на этом все кончено, документов больше нет и так далее. Послушайте, честно говоря, я не верю, что у президента Байдена или президента Трампа был какой-то зловещий план в отношении владения каким-либо из этих документов. Но я думаю, что теперь, когда они зашли так далеко в выдвижение уголовных обвинений против президента, Трампа, я думаю, им нужно сделать шаг назад и подумать о том, как это происходит. Кажется, это происходит как нечто само собой разумеющееся. Это не делает это правильным, но это также не делает это преступным поведением президента Трампа. Да, я думаю, что вы правы. Равное отношение к обеим сторонам. Это было бы здорово. Дэвид, спасибо вам.